Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас на разборе 34-й вариант из сборника УГ Ященко 2022 года. Конечно же, фипишного. Меня зовут Виктор, это канал Mr.MathLesson. Давайте посмотрим условия для первых пяти заданий. Даны у нас листы. В листах нужно знать только следующее. Каждый больший лист делится на два листа меньших. Делится он пополам. Из этого получается то, что у нас отношение... Сторон листов, когда идет от нулевого к первому, от первого к второму, от второго к третьему и так далее, сохраняется. То есть, например, отношение длины пятого к четвертому ничем не отличается от длины второго к первому, ну или первого к нулевому. Ну а дальше что? У нас представлены в таблице форматы третий и шестой. Понятно, что третий больше, шестой меньше. Исходя из этого, мы можем сразу в первом расставить номера. Берем самый меньший по длине, это под номером 3, 148 миллиметров. Это, соответственно, А6. Следующий по длине 210, это получается А5. Следующий за ним 297, это А4. И самый большой 420, это, конечно же, А3. В таком случае номера у нас распределяются 4, 2, 1, ну и, соответственно, 3. Дальше. Сколько листов бумаги формата А6 получится из формата А2? Самый простой вариант. Считаем простым делением. Второе поделили на 2А3. каждый А3 поделили на 2А4. Но их изначально было 2. То есть 2 на 2 получается 4А4. Каждый А4 уже на 2А5. В результате получается 8А5. Ну и А5 поделили пополам. каждый получилось 16А6. Соответственно, 16 можем в ответ спокойно записать. В третьем. Найдите длину большей стороны листа формата А1. У нас с вами дан формат А3. То есть, что было? То есть, вот, был формат А3. Он получился из двух А 2А2 получили из А1. То есть, вот, у нас А3, можно сказать А3, А2. И в результате получается весь А1. При этом А3 получили. У нас по размерности 420 на 297. То есть здесь 420, здесь 297. Понятно, что здесь тоже 420 будет. И соответственно 840 у нас наибольшая длина формата А1. Записали в миллиметрах надо. Да, все нормально. Найдите площадь листа маги формата А4 и ответ дайте в квадратных сантиметрах. То есть А4 у нас 210 на 297 миллиметрах. Но с учетом того, что в сантиметре 10 миллиметров, это 21 на 29,7 сантиметра. Поэтому спокойно умножаем 21 на 29,7. Считаем столбиком. Получается 623,7 квадратных сантиметра. Округлять тут ничего не надо, поэтому 623,7 в ответ и пойдет. Бумагу формата А6 упаковали в пачке по 320 листов. Найдите массу пачки, если площадь 1 квадратного метра равна 108. О, масса площади 1 квадратный метр равна 108 грамм. Что у нас получается? Нам необходима, естественно, размерность А6 в метрах. То есть в сантиметрах у нас получается 10,5 на 14,8 сантиметра. Но ну, не забываем, что в метре 100 сантиметров получается 0,105 на 0,148 тысячных. Это у нас уже в метрах. Такая площадь получится в квадратных метрах. Дальше, если мы эту площадь умножим на 320, мы получим площадь в квадратных метрах 320 листов. Ну и в результате что у нас с вами получается? Так как каждый квадратный метр 108 грамм весит, то результат умножаем на 108 и уже получаем в массу в граммах. Ну что тут, тут к сожалению, только умножать если это все хозяйство умножить, то вы получите так, 537, ну и тут 624, а, десятитысячных грамма. В ответе же там 540. Полагаю, смысл в чем? Вот если умножить вот эту площадь, вот, то у вас получается 4, 9728 10 000 квадратных метров. Ну и полагаю, что, естественно, такое количество листов вроде как у вас не получается. Хотя вот тут никак не говорится, что листы именно идут 1 вот квадратный метр. Но подозреваю, что это вот именно так. И соответственно это мы будем округлять до 5 квадратных метров. И вот если 5 квадратных метров умножить на 108, то вы получаете 540 грамм. То есть как раз тот самый ответ, который указан именно в сборнике. Скорее всего предполагается именно так. Хотя вот условия трактуются ну двояко. Вот если там, например, обязательно, что в листах по одному квадратному метру упаковка идет, тогда да, тогда логично. А вот тут это не указано, поэтому... Бог его знает, но с учетом ответа думаю все-таки именно так. Давайте посмотрим 6. Необходимо найти значение выражения. 1,3 или 13 десятых у нас делится на 1,12 плюс 1. 1,12 плюс 1 это 1,12 или 13,12. Естественно, деление заменяем умножением, но для этого переворачиваем. То есть 12,13 сокращаем и остается 1,2 десятых. Записали ответ. Хорошо. В седьмом надо узнать, между какими числами заключено корень 73. Вот 8 это корень из 64. 9 это корень из 81. Понятно, что наш корень из 73 как раз между этими числами. То есть между восьмеркой и девяткой. Что соответствует первому варианту ответа. В восьмом необходимо найти значение выражения. При умножении показатели степени у нас складываются... Определения вычитаются. То есть остается у нас 9-4, минус то есть 2 в 5 Ну а 2 в 5 это 32. Записали. В девятом необходимо решить уравнение больше из корней. Это не полное квадратное уравнение. 7х сразу вынесем за скобки. Остается 7х на х-2. Произведение в данном случае равно нулю, когда хотя бы один из множителей равен нулю. Ну понятно, что в первом... Уравнение x равен нулю, во втором x равен 2. В ответ же необходимо указать больше из корней, поэтому двойку и запишем. В десятом на экзамене 60 билетов, не выучил у нас Николай 9. Найдите вероятность того, что попадется выученный. Найдем сначала количество выученных, 60 минус 9 это 51. Ну а затем вероятность того, что попадется выученный. Для этого количество выученных делим на общее количество билетов. Ну, в принципе, тут на 3 сокращается прекрасно. Получается в результате определения 0,85. Записали. В 10 у нас изображены графики линейных функций. Надо установить соответствие. Что мы видим? Вот это коэффициент b. То есть здесь b равно единице. Здесь тоже b равно единице. Здесь b равно минус единице. При этом здесь k меньше нуля, а здесь k больше нуля. Почему? Потому что веточки в первой и третьей координатной четвертях, а здесь во второй и четвертой. То есть не веточки, а концы прямые. В таком случае сразу смотрим. То есть b равно единице здесь и здесь, но коэффициент k отрицательный во втором. То есть вот это a. Соответственно, вот это b. Вот это, соответственно, v. И тогда у нас ответы будут 2, 3, 1. Дальше длина бисектрисы в стороне C-треугольника со сторонами A, B и C вычисляется по формуле. Найдите эту бисектрису. Что нам делать надо? Ну, остается подставлять. То есть единица делить на A плюс B. То есть 4 плюс 8 умножить на ab, 4 умножить на 8. Здесь опять же 4 плюс 8 в квадрате. Ну и соответственно минус C. 6 корней из двух. В квадрате, это шестерка в квадрате, то есть 36. Корень из 2 в квадрате это 2. 36 на 2 это 72. Вот такая вот загогулина получается. Давайте посчитаем, что здесь. 4 плюс 8 это 12. 12 в квадрате это 144. 144 минус 72. Ну это 72 и будет. То есть у нас 4 на 8. 72 мы можем представить как 8 на 9. Для чего это делается? Для того, чтобы мы могли спокойно... Разложить дальше. То есть будет 1 12. Корень из 4 это 2. Корень из 8 в квадрате это 8. Корень из 9 это 3. Ну, в принципе, все. Сократили. Сократили. И у нас получается четверка. Четверку в ответ запишем. Далее. При каких значениях а выражение 6а плюс 7 принимает только отрицательное значение? То есть 6а плюс 7 должно быть строго меньше нуля. В таком случае 6а... Строго меньше минус 7, а а меньше, чем минус 7 шестых. Есть такой ответ? Есть. Он идет под номером 3. Поэтому в ответ его запишем. В 14-м амфитеатре 16 рядов, в первом 54, в каждом следующем на 2 меньше. Найдите сколько всего мест в амфитеатре. Будем использовать формулу n-членов фрагической прогрессии. В данном случае сумма n-1, точнее, S16. Это будет 2. А первых, то есть 2 умножить на 54, минус 2 на 16, минус 1, делить на 2, умножить на 16. Что и что? Формула выглядит вот так. 2а первых плюс d на n минус 1, делить на 2 и умножить на n. А первое это первый член. В нашем случае это сколько в первом ряду? То есть 54 d это разность эритической прогрессии, это то число, на которое увеличивается, либо, соответственно, уменьшается каждая последующая членоэритическая прогрессии в сравнении с предыдущим. У нас идет уменьшение на 2, поэтому минус 2. n это количество рядов, в данном случае 16. Ну вот, собственно, откуда какие числа берутся. Можно на 2 сократить, получается 54 минус 15 и умножить на 16. 54 минус 15 это 39, 39 на 16, 624. Записали. Дальше, сторона равностороннего треугольника 16 корней из 3, найдите высоту. Ну, в равностороннем треугольнике стороны равны, а высота является медианой и бисектрисой. То есть вот эта штучка у нас будет 8 корней из 3. Ну чтобы найти h, достаточно воспользоваться теоремой Пифагора, то есть 16 корней из 3 в квадрате, минус 8 корней из 3 квадрате. Под корнем, конечно же. По формуле разность квадратов получаем 16 корней из 3. Так, говорю одно, пишу другое, это, я так умею. Минус 8 корень из 3 на 16 корней из трех плюс 8 корней из трех, Естественно, все под корнем. В результате остается 8 корней из 3 на 24 корни из 3. То есть 8 на 3, 8 на 3. Вот это 8 на 3 это 24, а корень из 3 на корень из 3 дает вот эту тройку. В результате остается просто 8 на 3 это 24. Записали. Далее. Центр окружности, описанный около треугольника АВС, лежит на стороне АВ. Радиус окружности 10. ВС надо найти. АС 16. Ну, радиус окружности 10, то есть диаметр окружности 20. Угол С опирается на диаметр, значит он прямой. АС 16. Ну, для того чтобы найти СВ, достаточно воспользоваться теоремой Пифагора, опять же. 20 в квадрате минус 16 в квадрате. Это 400 минус 256, что дает 144. Ну а корень 144, конечно же, 12. Записали. Найдите больше угол равнобедренной трапеции, если диагональ АС образуется основанием АД и боковой АБ. стороны 36 и 53. То есть в сумме угол А, тогда у нас будет 53 до 36, это 89. В таком случае угол B, так как это трапеция, это 180 минус угол а, То есть минус 89, 91. Ну понятно, что 91 больше, чем 89, поэтому в ответ он и пойдет. Но так как равномедренные, то B и C равны, а и D равны соответственно. Дальше. У нас клетчатая бумага, изображен круг, в котором закрашен сектор площадью 20. Найдите площадь круга. Что у нас есть? Вот этот угол, так как он идет через диагонали клеток, 45. Но ну, это, понятно, развернутый 180. То есть, весь угол составляет 225 градусов. Площадь сектора относится к площади круга, так же, как 225 будет относиться ну, к 360, потому что весь круг 360 градусов. Соответственно, мы можем написать, что это площадь сектора, это площадь круга. Можно сократить на 45, то есть будет 5 восьмых. В таком случае, чтобы найти площадь круга, мы нашего площадь сектора, то есть 20 умножаем на 8 и делим на 5. Ну, получается 4 на 8, то есть 32. Записали. Дальше. Какое из следующих утверждений верно? В прямоугольном треугольнике гипотенуза равна сумме катетов. Нет. Всего один из смежных углов острый, другой тупой. Точнее, всегда нет, если перпендикулярно неверно. Через любую точку, лежащую вне окружности, можно провести две касательные к окружности. Да, абсолютно верно. То есть, третий правильный ответ. В двадцатом задании надо решить уравнение. У вас число в квадрате плюс число в квадрате и равно нулю. Это возможно только тогда, когда каждый из чисел равно нулю. Если число в квадрате равно нулю, то само число тоже равно нулю. Поэтому смело квадраты убираем и каждый из них приравниваем к нулю. Но приравниваем под системы, потому что они должны быть одновременно равны нулю. В первом случае x будет плюс-минус корни 49, это плюс-минус 7. А во втором случае сумма корней минус четыре произведение минус 27, то есть это корни 7 с минусом и получается 3. И в то, и в и в те, и в те решения входит только минус семерка, а система как раз подразумевает пересечение множества. Поэтому минус семь у нас будет ответ. Дальше. Свежие фрукты содержат 84% воды, высушенные 16%. Сколько сухих фруктов получится из 231 килограмма свежих? Что мы с вами напишем? 231 килограмм – это 100%. При этом в свежих фруктах 84% воды, соответственно... Х килограмм клетчатки составляет 16%. Дело в том, что клетчатка как раз перейдет полностью в килограммах, высушенных, этот процент поменяется. Чтобы найти х, мы 231 умножаем на 16 и делим на 100. То есть вот количество килограмм. Но высушенных количество клетчатки с учетом того, что воды в нем 16, составляет, соответственно, 84%. Поэтому мы пишем, что 231 на 16 делить на 100. Это 84%, ну а сама масса высушенных фруктов, y килограмма, это 100%. Чтобы найти y, мы 231 умноженное на 16 делить на 100, умножаем на 100 и результат делим на 84. Естественно, сотки сокращаются, 1684 сокращается, ну, для начала на 4, там 4 получается и, соответственно, сколько? Сколько, сколько, сколько. Вот не получается. Не, получается на 21. А здесь 4. А здесь соответственно 20. По-моему где-то все-таки я напортачил. Да, 16.84 при сокращении на 4 будет. Здесь 21, а вот 21 и 231 при сокращении дадут 11. А вот 11 на 4, 44. Что-то у меня с арифметикой сегодня не совсем все хорошо. 44 килограмма, соответственно, высушенных фруктов у нас получится. Давайте дальше. Постройте график функции. Что мы должны понимать? Ну, Мы можем немножко упростить выражается То есть, если мы вынесем x за скобки, получается как раз x плюс 5. Все это хозяйство шикарно сокращается. Это будет 3 минус 1 делить на x. Ну вот у нас с вами x плюс 5 было, поэтому x плюс 5 не должно быть равно нулю. То есть x не должен быть равен минус 5. Если вы минус 5 сюда подставите, вы получите, что y не равен 3 минус 1 делить на минус 5. То есть фактически 3 плюс 1 пятое. Ну это 3 2 получается десятых. Дальше строим график функции. То есть график функции строится достаточно легко. Вспомните, как выглядит y равно единице делить на x. И именно этот график мы с вами будем двигать. То есть единица, 0. Сдвинется он из-за вот этой тройки вверх на 3. То есть вы можете вспомогательного себе о x поставить и начертить. Ну и соответственно из-за вот этого минуса единица делить на x симметрично отражается. То есть она пойдет не вот так вот. Как должна была бы пойти. А пойдет относительно оси Y симметрично отраженная. То есть вот раз. и получается 2. При этом точка минус 5. То есть вот у нас раз, два, три, четыре, минус 5 аж вот здесь. Вот здесь будет пустая. Соответственно, здесь у нас координата 3,2. И при каких значениях m прямая y равно m имеет с графиком, не имеет с графиком общих точек. Но не имеет она с графиком общих точек. То есть прямая y равно m это прямая параллельная оси у x. Когда она проходит через вот эту ось, то есть это y равно 3. То есть мы можем написать, что m равно 3. И когда проходит через вот эту пустую точку, то есть она не пересекает. Это у нас m равно 3,2. Вот соответственно два значения. Давайте дальше. Окружность центром на стороне АС проходит через С, касается прямой АВ в точке Б. Найдите диаметр окружности, если АВ единица АС5. Ну что мы с вами сделаем? Давайте начертим окружность быстренько. То есть чертежик, чертежик, чертежик. Куда без него? Вот у нас вот так вот проходит. Пусть касается где-то вот здесь. Вот так выглядит наш рисунок. Здесь А, В, С. Пусть здесь какой-нибудь h, например. Что известно? Аb равно единице, вся ac 5. Давайте мы вот возьмем. Так, необходимо найти диаметр. Ага. Пусть у, наш, у, наш, у нас hA равно x. В таком случае ch будет 5 минус x. То есть здесь x, здесь c5. Дело в том, что по свойству касательные и секущей об в квадрате равно получается h. AH, давайте запишем лучше так: так вот у нас AH умноженное на AC. То есть мы можем написать, что 1 в квадрате равно x, умноженное. Так, давайте только нормально все-таки: умноженное на 5. Ну, понятно, что х в таком случае 0,5. Десятых. Ну а наш тогда диаметр CH это 5 минус 0,2, что дает 4,8. Вот все решение. Дальше. Биссектриса углов BC и пересекается в точке T стороны AD. Скажите, что Т середина AD. Хорошо. Давайте накидаем параллелограммчик. Пусть будет вот как-то так. Кривоватый получился, но бог бы с ним. Так, B и C, то есть вот здесь B, C, соответственно, А, D пересекаются на AD в точке Т. Докажите, что середина. Ну, в чем смысл? Так как BT бисектриса, то угол A, равен углу TBC. Это по свойству бисектрисы. С другой стороны, угол TBC равен углу A, как накрест лежащий при параллельных AD и BC, сикущий. В таком случае мы получаем, что угол АБТ равен углу АТБ. Но это нам дает то, что АБ равно АТ. То есть мы получили вот эти два равны, эти два. Аналогично доказывается равенство вот этих углов, которые двумя черточками отметил, и, соответственно, что ТД равно ДС. Но так как дан параллелограмм, то А, Б и DC они одинаковые. Ну и следовательно получается, что А, Т и ТД также одинаковые. Отсюда Т равняется, ну, является серединой. Дальше. Окружности радиусов 6 и 4,60 касаются внешним образом. А и Б лежат на первой, С и Д на второй. А, С и БД Д общие касатели. Найдите расстояние А, Б и между Д между. Ну, давайте нарисуем окружности. Сделаем, чтобы они у нас касались внешним образом. Накидаю в этот раз большую вот такую дуру. Так, так, так, так. У них есть общая касательное Ну пусть раз, как по заветам геометрии, не коснулось, делаем пожирнее точку и не паримся вообще. Главное самим понимать, что у нас касается именно там. Пусть здесь центр О1, здесь О2. О2. Здесь, соответственно, АС, здесь БД. Сразу шмякнем радиусы в точку касания. Мы помним, что они перпендикулярны касательным. Ну и соединим вот AB и СД. Ну, в таком случае, если провести перпендикуляры, вот они, это будет расстояние наше. Давайте здесь какой нибудь МН. То есть нам надо МН найти. Ну, что мы можем сказать? Как я уже сказал, во-первых, радиусы, проведенные в точку касания, перпендикулярны касательным. Во-вторых, мы спокойно проводим О1, например, К. То есть пишем, пусть О1К перпендикулярен О2С. В таком случае мы получаем, что АСКО1 это прямоугольник. В таком случае АО1 равно КС и это будет 4. В таком случае КО2 это 60 минус 4, 56. Если рассмотреть треугольник СНО2, то мы в нем... Нет, давайте не СНО2 сначала. Давайте рассмотрим треугольник О1КО2. 2 В нем мы можем расписать сразу косинус КО2. О, О2, простите, это КО2 делить на О1О2. То есть у нас О1О2 это сумма наших радиусов, то есть 64, ну а здесь соответственно 56. То есть получается 56 к 64, что дает 7 восьмых. А вот теперь если рассмотреть треугольник СНО2, то в нем легко находится НО2. Это СО2 на косинус угла О2. То есть получается 60 на 7 восьмых. Ну, в данном случае получается 52,5. Хорошо. Что можно сказать дальше? Ну, вот у нас с вами АВ параллельно СД элементарно, из-за перпендикуляров, то есть, у них получается сумма односторонних углов 180 градусов. При этом давайте немножко пошаманим. Если у нас здесь угол альфа, вот этот, то получается, что весь угол МАО1 90 плюс альфа. Но в таком случае из-за параллельности наших прямых угол, соответственно, АСД... АСД это будет 180 минус 90 минус альфа, это 90 минус альфа наш АСД. Но с другой стороны угол-то 2 90 градусов, следовательно угол НСО2 также будет альфа. Ну и все, вот, я в прошлом варианте не доказывал, в этом решил доказать. Значит треугольник МАО1 подобен треугольнику NCO2, так как они прямоугольные, у них одинаковый острый угол. Следовательно, МО1 относится к NO2 абсолютно так же, как AO1, а относится к СО2, то есть вот эти там 4 к 60. То есть одна пятнадцатая по-русски. Следовательно, чтобы найти МО1, мы нашу НО2 или 52, с половиной умножаем на получается 1 ну, если здесь умножить, получится 3,5. Ну и все, чтобы найти наше расстояние mn, мы берем O1O2, вычитаем NO2, но плюсуем MO1. То есть будет 4,64 минус 52 с половиной, но плюс Получается три с половиной. То есть семь с половиной плюс. Так. Нет, какие семь с половиной? Шестьдесят четыре. с половиной плюс три с половиной будет 15. Вот в принципе все решение для данного задания. И соответственно данного варианта. Если вы досмотрели, вы молодцы. Не забываем про подписку, про лайки. Рассказываем друзьям о канале. Пусть растет, развивается и радует вас дальше. До новых встреч, дорогие друзья.